Здравствуйте, дорогие мои подписчики! В сегодняшнем уроке мы рассмотрим, как почистить куки в браузере Google Chrome. Что нам для этого нужно? Нам для этого нужно зайти в настройки браузера. Они находятся в правом верхнем углу. Это три полосочки черные. Мы заходим, нажимаем на слово «Настройки». В «Настройках» выбираем «Показать дополнительные настройки». Здесь нажимаем настройки контента. Далее все файлы, куки и данные сайтов. Перед нами появляются все куки, которые мы, ну, которые мы использовали в течение сегодняшнего дня и, и раньше. Для того, чтобы удалить, например, один из них, мы вводим сюда адрес сайта, который нам нужен. Например, например. Например, Google, да, Mail, Google, Почта. Вот это. Так. И нажимаем «Удалить все показанные файлы». Нажимаем «Готово» и файл Mail.Google.com удален. Для того, чтобы нам удалить все файлы, мы просто нажимаем «Удалить все». Нажимаем «Готово» и «Готово». Все, закрываем эту страничку. Желательно перезагрузить компьютер. Вот и все. Мы с вами в этом уроке почистили куки в браузере Google Chrome. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо вам большое за это. Оставайтесь со мной и вы узнаете еще много интересного в работе с интернетом. Всего доброго!